полезные позы для сна тоже я видела очень много разных мнений на эту тему тоже тема неоднозначная считается что первая самая правильная поза это на спине и вторая это на боку причем мнения разнятся кто-то говорит что лучше спать на правом боку потому что если ты будешь спать на правом боку тогда у тебя якобы освобождается сердце да легкий якобы не давят на сердце, и типа все хорошо. А кто-то говорит, что наоборот полезно спать на левом боку, потому что когда ты спишь на левом, тогда у тебя в правильном положении получается желудок, и из него там не выходит желудочный сок, и нет изжоги, что лучше переваривается еда. Жутко полезнее спать на левом боку. И вот есть мнение, что якобы детские монахи спят на левом боку. Ну, здесь я тоже считаю, что надо все-таки индивидуально подбирать, смотреть, какая поза удобнее. Но самые, говорят, нехорошие позы для сна – это поза, поза на животе, по той причине, что когда вы спите на животе, у вас обычно повернута шея, и там нарушается кровотножение. И также сон в позе эмбриона, когда вы его сжимаете нажимаете, да, максимально, тоже считается не очень полезным сном. Также время сна рекомендуют э, или вообще спать без одежды, но не все могут себе позволить, да, особенно у кого дети, э, подопоставят, не все они еще да. Лучше, чтобы одежда была максимально комфортной, и очень важно, чтобы она была из натуральных материалов. Если у вас финансовая возможность не позволяет купить шелковый комплект, чтобы это чтобы это было приятное к телу, Тка из натурального материала, и а, одежды, в которой вы спите, она не должна вам нигде жать. Иначе будет нарушаться кровообращение, и ваше тело не сможет полноценно отдохнуть.